Ребят, всем привет! На CoinList новый токен сайл у нас, называется он Ondo. Давненько от них ничего не было на CoinList, не проводилось. И в этом видео, естественно, попробуем разобраться, что это за проект, участвовать в нем или нет. Потому что, сразу скажу, проект неоднозначный, ну не сам проект, а вообще его участие и условия. И вопросов, в принципе, больше, чем ответов. Также, кто решит для себя участвовать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, потому что там нужны будут вам ответы на квист для участия кон листе. И соответственно, я их сброшу сюда в себе, в канал. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть в курсе, как ответить на, правильно на вопросы. Так, по Сайлу-Онду, смотрите, ключевые даты. Дата регистрации, вам нужно зарегистрироваться до 9 мая 15.00 по Киеву и Москве. И сам Сейл уже будет происходить, соответственно, 12 мая в 20.00 по Киеву и Москве. Что же такое OnDo? OnDo Finance – это открытый и децентрализованный инвестиционный банк, по сути. И он обеспечивает и облегчает связь между сторонами экосистемы DeFi, включая также DAO, и институциональных и розничных компаний. В принципе, сам по себе проект действительно очень интересен. Потенциально он может даже быть сильный и нужный в экосистеме, да, в криптовалютном пространстве. Но нас интересует, когда мы заходим в тот или иной сейл, в первую очередь это цель получить прибыль. Да? Для кого секрет, не будем себя обманывать. Поэтому наша задача сейчас разобраться, стоит ли сюда заходить и выгодно это или нет. Также проект проекта есть Twitter, сейчас 25 тысяч подписчиков. Пока он очень такой вялый, слабый, я никого не вижу э, такого там какого-то движения особого. И чтобы на них кто-то такой подписан был ну, с криптовалютного сообщества, кого я знаю. единственное это человек Дэн Рисер, который э, соучредитель или директор по развитию Аколо Нетворк. Просто этот проект тоже связан с финансами, Акала Нетворк тоже децентрализованные финансы. Ну, это, соответственно, наверное, подписался, чтобы, может, какую-то подглянуть идею или, или еще чего-то. Ну, это так, шутка, но все же больше так никого в Твиттере на них с таких нормальных никто и не подписан. Есть такой сайт, здесь все написано, расписано. Если хотите, я оставлю ссылку, можете почитать, полистать, как это устроено, как это будет работать, какие тут риски, аудиты, как это все будет соединяться через кошелек. Все это можете найти у них на сайте, но на самом деле здесь очень мало информации, которая нам действительно нужна. А именно я имею в виду распределение э, токенов. Ну, в общем, их токеномика. Единственная информация, которую они дали, это детали продажи. Э, дата продажи мы уже сказали, 12 мая. И смотрите, вы сможете участвовать и купить эти токены по цене пять с половиной центов. Количество мест будет э, доступно да, для тех, кто захочет поучаствовать, около 15 тысяч. И CoinList э, в последнее время ввел такую штуку, что половина вот этих мест отдается тем, у кого там есть повышенная карма. То есть, грубо говоря, если у вас там нет хорошей кармы, то вы можете рассчитывать, что если первые 5-7 тысяч не попадет, то, скорее всего, вы пролетите мимо данной опции. Ограничение на покупку здесь 100 долларов а, минимальное и максимальное 2000, хотя максимальное всегда было там практически всегда 500 долларов. Ну здесь устроили прям на две штуки можно закупиться. Это уже навевает мысль на то, что здесь не совсем все ладно, а именно это разблокировка этих монет. Смотрите, если вы купите, выиграете там сайл, купите вот эти монеты, у вас будет а, блокировка на 12 месяцев. Представляете? И с 1 июня только начнет вступать в силу э, вот 12-месячная блокировка. И потом уже в течение 6 месяцев вам раздадут эти токены. То есть, условно говоря, если мы участвуем в данном проекте, то мы последний свой токен получим через 1 год и 7 месяцев. Но это просто очень и очень долгая инвестиция в долгую. Неизвестно, какой будет рынок. И замораживать это, к примеру, даже две штуки, даже если у вас там куча, куча денег, свободных, замораживать деньги на 1,7, ну практически на два года, в проект, в котором цена не очень-то и сильно хорошая, это такой себе большой вопрос. Что имею в виду по цене не очень хорошая? Смотрите, у них эмиссия токенов, кстати, они выделили на вот эту всю историю 4%. 4% от общая сопла. это 400 миллионов токенов. Если 400 миллионов токенов 4%, это значит полная эмиссия это 10 миллиардов. И вот я нарыл, э, что они пишут, да, общая поставка 10 миллиардов и запланированной инфляции нет, ну хоть что-то хорошо. И смотрите, что у них есть, планировалось э, две опции на листе, но будет одна, да, и вот блокировка, вот как я сказал, будет на годы 6 месяцев. Далее, смотрите, ранние инвесторы, у них затарились на 7% от общей эмиссии. То есть это 700 миллионов токенов они купили на 4 миллиона долларов, было собрано. В этих инвесторах есть э, пару топ-фондов. Fonders фонд Fond, Пантера и Coinbase. И вот все они вместе закупились на 4 миллиона долларов. Кто-то больше, кто-то меньше. И это получается цена у них вышла по... 0 .005. да здесь, то есть, понимаете, они уже сидят на 10 иксах от той цены, за которую нам хотят впарить вот эти токены. Дальше еще были инвестора, но здесь ну, нет информации вообще практически узнать. Uh, тоже 7% эмиссии было выкуплено и сколько они там uh, купили чтобы понять по какой цене заходили у них будет разлог тоже через год но только uh, вестинг будет 24 месяца, не 6 как у, у тех кто купит на токен сейле а именно 24 месяца но уже 10x от токен сейла есть преимущество в этих то же самое, ну и члены команды они пишут поставщики услуг связанные с минимальной блокировкой на год и потом тоже в течение двух лет будет выпускаться ну то есть общая блокировка на три года все больше никаких э, диаграмм никаких там значений что и когда и когда вот эти 10 миллиардов попадут полностью в рынок в общем токенов очень много цена не очень хорошая прям для такой эмиссии токенов Проект, в принципе, те фонды, которые на борту, может, да, в долгую там и стрельнуть. Но, но я лично буду скипать эту всю историю, замораживать, в общем, средства почти на два года. И неизвестно, что будет с проектом. Как-то мне не очень хочется. И вообще, Кайн Лист, последние проекты, мало что они не очень хорошо стреляют. Да, согласен и рынок, но давайте честно, и проекты не очень прям уж... Супер, чтобы они давали иксы. Какие-то икс, два, кто-то вообще в минусе. Поэтому здесь я не буду в этом участвовать. Плюс CoinList там занялся и много аккаунтов там, поблокировал. Даже тех, кто не занимались там мультиаккаунтчеством. То есть много вопросов к CoinList на самом деле сейчас. Помимо плохих сайлов и есть вопросы вообще в блокировке, например, аккаунтов. Кто же захочет участвовать, еще раз повторюсь, все вопросы у меня будут в телеграм-канале, залетайте туда. Что вы думаете о коем-листе, об этом проекте, будете участвовать или нет, буду рад почитать в комментариях, обязательно пишите. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.